Наш метод помощи людям заключается в том, что мы передаем им тот опыт и те знания, которые помогли нам самим мы же тоже болели. Здесь на земле каких-то привилегий, привилегированных людей нет. Там можете хоть богам быть на небе, а здесь на земле все люди. И все проходят путь человека. Поэтому здесь никаких привилегий. Попал на землю – все. Иди, как все. И болеешь так же, страдаешь так же. И влюбляешься так же. Все одинаково. Поэтому мы этот опыт, который имели сами со своим здоровьем, и, и тех людей, которые рядом с нами работали на этом направлении, мы и стараемся его передать. Мы передаем опыт. Это наша как бы, функция, наша зона ответственности. А ваша функция. Причем, по вашему желанию, здесь же никаких, в общем-то, как бы приказов нет. здесь Хотите, делаете, хотите, не делаете, хотите, принимаете, хотите, отвергаете. Воле не случайно на человеку. Так вот, мы об этом пишем в наших книгах, проводим обучающие семинары в разных странах, в том числе и в Италии. Но применять эти методы в отношении себя вы должны сами. Организм человека это его суверенная территория, его зона ответственности. Вот эти слова очень важны. Его суверенная территория. Никому нельзя вторгаться в нее непосредственно. Вот я сейчас туда, вот он, лучом бабахну, он вам там чего-то все сделал. Нет. Я могу сказать о том, что этот луч и делает. А делать вы должны сами. А луч будет это делать, когда у вас вибрации вашего мозга совпадут с вибрациями самого луча. Тут такая зависимость. Если вы разрушили свой организм, то именно вы и должны его восстановить. Они волшебники из России там, или откуда-то еще. И чувство жалости к вам. Ваш труд ⁇ это ваше развитие. Развивайтесь, трудитесь, учитесь быть в гармонии с миром, и мир отзовется. Кстати, вальц цветов Чайковского довольно часто появляется при работе с нашими технологиями. Мне это очень нрави... нравится и, в общем-то, говорит о том, что Чайковский был тоже на том же канале. Не просто так. Мы начинаем раб вдруг раз, Вальт Цветов звучит. Но не просто так. Значит, это тот же самый канал У Чайковского. Ну, светлое будущее. Там, где все народы, все нации, все роды человеческие будут жить в союзе, согласии, гармонии и взаимодействии. И тогда внешнее вибротрясение земной поверхности ну, в виде вулканов стихнут, угаснут. И откроется новый прекрасный божественный мир нигде-нибудь далеко в космосе, а прямо здесь, на Земле. То есть Небесный Иерусалим опустится, небесный град, счастье и согласие. Он будет здесь, на Земле, среди человечества. И на всей планете восторжествует. Обаяние красоты. Ведь дорога Бога всегда усыпана лепестками роз, Обоженных сознаний души. Валь Цветов Чайковского